Куда ты меня завёл, Аку? Приветствую всех, любителей видеозаписи. Приди. Видеоигр, ладно. Приди ко мне. Знакомый голос. Приди. Но я же освободил вас. Вы вызнеслись с валхаллу. Приди ко мне. Приветствую всех любителей видеоигр! А мы возвращаемся к с вами к самураю Джеку. Помните, прошлой серии, по-моему, громковато. Надеюсь, что все прекрасно. В принципе, запись идет все хорошо. Игра немножко, конечно, надеюсь, будет не такой громкой. И я тут сразу вспомнил, что меня бесило в этой игре то, что у него автоускорение идет. Так, вы помните, думаю, да, что вот эти вот тараканы, против них хороши всякие пистолеты. Я уже на самом деле забыл, как э, работать. А, все, вспомнил, тут есть захват, и есть также, который пробивает их э, защиты, блоки. Тут также есть рывок, да, все, отлично. Давно не заходил просто в игру, уже даже немножко как-то подзабыл, как что, где, что, зачем. А еще тут, оказывается, прикиньте, есть звезды по прохождениям, и не только... Так, это у нас одна из дочерей. Джек, я ищу папу. А что с ним? Он услышал странный голос и последовал за ним. Э, раньше он этот голос уже слышал? Так, нам дали еще лезвий. Это тоже очень хорошо. Понадобится, пригодится. Так, вот эти деревья я не помню, зачем даже ломать. Но, по-моему, они в себе таят. А, секретики, понятно. О, сундучки поменялись. Они теперь, смотрите, с такими дракошками. Так, валюта, косарь, хорошо. Если бы не двойной прыжок в этой игре, это было бы, конечно, печально. Горячая вода, это чисто здоровье. Не забываем, надо ломать алмазики. Жизни у нас, в принципе, полные, мы подхилимся. Помоги! Так. Опаньки. А, туда нельзя. Я думал, туда можно пройти. Так, сразу хватаем одну цель и начинаем ее лупить. Так, захват, захват. О, добиваю. Ой, я думал, он его добьет. А он его решил не добивать. Так. Ай-яй-яй. Единственное, очень бесит, когда ты убиваешь цель, он автоматически не переключается к другой цели. Либо берет новую, то есть, которая была давно, он на такой переключается цель. То есть, это все достаточно долго. Опа. А вот ему надо будет обязательно делать захват. Потому что у него могут быть патроны или еще что-то. Ай-яй-яй, не успел, да? ай не успел. Не успел. Так, у нас есть выбор. Вне боя, чтобы сфокусировать камеру на следующей цели. Опа, мне туда, а я пойду туда. Я пойду сначала сюда. Так, деревце это 100%, чтобы подняться повыше. А внизу у нас ждут разные плюшки, я думаю. Ну, хотя бы монетки уже хорошо. И... Так, сколько еще? Стоп, а куда он меня сейчас поведет? Он меня поведет обратно. О, плюшку забыл, прикиньте. Я думаю, я и... А, вот, я и без дерева, в принципе, могу подняться. Это, наверное, для тех, кто не прокачал uh, двойной прыжок. Самое плохое, что он автоматически сам не может ускориться. Это меня, конечно, раздражает. То есть, он только со временем может ускориться. Так, это у нас песик, хорошо, хилочка, которая нам, в принципе, пока не нужна. До нее еще рано. Но мир мне даже уйти знаком. Я так рад вас видеть. Пожалуйста, возьмите вот это. К камень Нептуна, мы уже помню, что он дает разные плюшки. Хилочка. Отлично. Главное не подпрыгивать. Хотя он сейчас упадет, у него сбросить скорость. Ну, да. Почему я не удивлен? Так. Нам теперь сюда, правильно? Правильно. Что-то, кстати, камера обзора резко ускорилась. Мне это не нравится. Ладно, я понял. Так, нам вниз. Сейчас будут враги. Я вообще буду не удивлен. Я же сказал. О, крокодилы. Сразу захват ему. Ух ты, нифига, у него ракетница была. Иди сюда, иди сюда, говорю. Давай. Ага, еще разочек. Еще разочек. Отлично, патроны. Вставай Так, но ну я заметил, что Всяких духов поседой и так далее Ох ты ж, сука Всякие темы дают больше И вот теперь захват Давай, давай, давай, давай, самое, да, самое время Отлично И теперь большие атаки То есть, в принципе В принципе Да не того ты ловишь, вот его надо Блин, да и так разрубили Ничего страшного Самое главное не забывать комбинировать атаки. Потому что без этого, конечно же, это так. Но в этой игре самое важное это, конечно же, сюжетная линия. Мы туда. Ну и при блоках, конечно. О, да конечно, сейчас было эпично. Так, нам туда, а мы сейчас еще осмотримся по кругу. Не забываем, что здесь есть всякие медальоны, которые нужно ломать. И они будут, получается, ослабевать противника. Точнее, противник будет расслабоевать, если я буду их ломать. Я, кстати, еще ни одного медальона не встретил. Вы слышали этот звук? Он меня уже напрягает. Что это было? Ладно, пофиг. Так, какие-то кувшины пошли. Вот он, мир с духами. Я-то думаю, что он мне напоминает? А, вон он, вон он, знак. Все, видишь, хотя бы первого встретили, уже хорошо. Так, это все надо собирать, духи бы сюда. Опять их сбоку. Да почему они удивлены? Пожалуйста, помоги. О, другой самурай. Как делишки, мой братан, по духу. Так, ну мы, конечно же, по тренировкам. 20 тысяч, мне не хватает опять денег. Капец. Где денег взять? Займи денег. Тут, в принципе, можно предметы продавать, но я не вижу смысла что то продавать. Ну ладно, если я сейчас. Ох ты ж. Сейчас мы быстро разберемся вот с этим И на тебя переключимся Потому что этот с выстрелами, конечно же, будет дамаж Так, ну и куда ты? Лови Опа, сейчас бы еще захватик тебе сделать Ну давай И дорубить тебя И вот так, отлично Опа Конечно, количество приемов маловато, я считаю ну вот куда без них Патрон для пистолета Прекрасно У меня, по-моему, пистолет, кстати, сломался Я думаю, что я стрелять не могу Да, я стрелять же не могу Так, надо будет сейчас взять какое-нибудь оружие И... Где эта шляпа то шляпа-то? Вот она А, до нее еще долезть надо Все, я понял Так А, ну мне в любом случае наверх Поэтому сейчас мы подойдем к нему Похоже, голос идет оттуда Ты тоже его слышишь? Мне не пролезть Я слишком крупный Попробую сам Обязательно этот голос показался мне знакомым. Моргенштерн! <смех> Тяжелая была вас шипованную на вершим. Че? наносит большой ран, но легко ломается. Такая же хрупкая, как кости ее жертв. <смех> Теперь вы, в принципе, знаете, что такое Моргенштерн. Ну, я, в принципе, раньше знал, но. Это не рейпер, сразу говорю, это вы уже видели. Так, где эта штучка-то? Ага, она наверху. Хорошо. Так, туда слева что-то можно. Ай-яй-яй. Так, сейчас мы быстро туда залезли. Так. Так, это 100% можно как-то сломать. Но, скорее всего, это найти найти чем надо. А, блин, у меня то еще надо, наверное, одеть. Ну ладно, в принципе... Да что ж такое. Не очень удобно. Я думал, что будет попроще. Особенно из геймпада. Так, мы пойдем дальше пока что. Отлично сломал, о, это я с кулаков дотянулся, отлично, блин, стоит ли мне, стой, блин ладно, я хотел сначала попробовать сломать дверь, но теперь у меня выбора нет я теперь вряд ли вернусь обратно, да? мда, даже с двойным прыжком уже не вернусь, да, понятно, но ничего страшного я думаю, это в принципе ничего страшного Приди ко мне Ух ты ж, бля Я хотел уворот использовать и забыл, какая кнопка На Б, надо запомнить Тут как раз хилочка на всякий случай Для таких, как я, которые забыли Где у тебя уворот. Огонь, навык Надо сейчас эти навыки позубить Я еще в прошлый раз хотел это сделать, но забыл Иди сюда, иди ко мне цепочка Красота главное им не дать стрелять начать. потому что если они начнут стрелять это будет конечно же проблема отлично а на этих вообще пофиг они могут надамаживать, но у них шансов против меня вообще мало очень особенно если я с сильных атак это делаю <coughs> так есть ли здесь что-нибудь ничего ничего печаль беда так эти штуки могут нас столкнуть Офиг... О, я вижу знак, отлично, я не зря упал А, это монетки Я думал, это знак сначала Ну, 200 монет, в принципе, на халяву, почему нет Ну, чуть дамага Получил, ничего страшного Так, у них есть последовательность Которая, конечно же Ой, на этот раз я не вовремя Да, стой, стой, ну давай, вставай так, а здесь она не двигается, а я думаю, почему-то здесь тоже двигается. Вот это двигается, да? Ну, уже не важно. Блин, он перекат, он, конечно, долго делает. Я вроде вкачал, чтобы сделать два переката. А, ну, блин, они все-таки могут работать в паре. Так, я хотел посмотреть навыки. Навыки, навыки, навыки. Увеличит арсенал на символ оружия, среднее значение, шанса выпадения предметов. Это не то. Вот это, по-моему, я хотел что-то вкачать дополнительное увеличение здоровья. Удерживайте LBA, а, чтобы выполнить добрый прыжок и прыгнуть в два раза выше. Уменьшение урона от атак. А что еще? Когда враг пытается схватить вас, нажмите RB. о, это блок, антизахват, чтобы получить шанс провести мощную контратаку. Вот это, кстати, очень хорошая штука. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. -ой, -ой. Так, а что я еще качал? Еще я качал глаза. А тут у нас что? А, вот камбушки! Вот оно. Но у нас, в принципе, всего хватает. Осталось только выбрать нужные навыки. Во-первых, надо по здоровью. Во-вторых, надо по здоровью. Увеличить количество огня навыков, отдел пожижения врагов. Да что ж такое? У меня все с привычки, почему-то на ЛБ и нажимать. Так, вот, дополнительное увеличение здоровья. Потом увеличить здоровье при воскрешении. Только сложность джек и самурай. Ах, нифига себе. То есть это только при большой сложности. Вот это нужно ЛБ для высокого прыжка. Нужно 100%. Когда враг пытается схватить вас, это не так важно. Уменьшение урона. Увеличение урона от металки это потом. Увеличение урона от кулака. Значительное увеличение от кулака. Опять же таки, что у нас тут? Когда шкала Киай заполнится, вы будете наносить больше урона. О, дополнительный Киай. Максимальное увеличение. Когда шкала и заполнится, вы будете получать меньше урона. Значительное уменьшение урона, вы получаете от врагов, Уверните от атаки. Сейчас мне больше по навыкам, в принципе, здесь ничего не нужно. Здесь нужно, мне это комбо нужно обязательно. Вот эта штука тоже следующая, которую мы, в принципе, изучим. Тут только камбухи, да? Да, здесь камбухи. Здесь у нас что остается внизу? Максимальное увеличение арсенал арсенал. Здесь э, огонь. Вот, увеличение запаса таки Ай. Надо, на самом деле, вот эту строчку сейчас начать изучать, потому что здесь Ай и не только. Но самое главное, я пока что изучил. Воу. воу воу, воу ребятки, а вы чё? Ну-ка, возьми ближнего. Так, подожди, я хотел заблочить, но получилось немножко по-другому. Иди-ка сюда. Отлично, этого противника я тоже могу кидать. Но самое главное, что... Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я сейчас их мощными атаками сначала, а потом еще захватом. И все. Если они блокируют, то всегда существует захват. Ух ты! Я так что отразил его захват, прикиньте. Отлично. Отразил захват просто на изи. Вы видели это? То есть, он меня топнул и я его топнул То есть, такой вот антизахват, антизахват. Блин, я так здесь я только ускорился. И тут эти появились кувшины. О! Здорово, Радшиль! Где очень серьезно, Джек, за вами находится Демонго? Демонго? Все еще грозит украсть мою душу. Он верный ученик аку И очень квайн. Будь осторожен, дружище. Димон, я думаю, вы помните, кто это? Он имеет кучу духов. Ой, ой, ой, спойлеры, спойлеры. Оп, оп, оп. Ух ты, блядь. Ой, ой, ой, ой. А, все, все, все, я понял. Я понял, по каким можно ходить, по каким нельзя ходить. Вот это мне нравится. Вот это, кстати, классно продумано. Так, там монетка. Опа. Вот это я сейчас поуклонялся. Конечно, нормально. Я сначала не допер, бежал себе. Как только можно. О, стрела. Хорошо. Мне лук дадут? И лук давайте О, деревянный лук, отлично, его даже чинить не пришлось Опа А, они заново восстанавливаются? Я думаю, по которым я уже ходил Э, стой Так, стоп, а, эти уже не активируют Все, понятно, стоп, где у меня задание? Ага Так, души подчиняющиеся Димонка Темные и мутные, а светлые чистые души Ему не подластны. Хорошо, тогда я поищу эти души Да все, все, все, будь осторожен, береги. Это я понял так, стоп. Хм, интересно. А, это надо дверь открыть. Все, все, я понял. Вон она это. как его, статуя. Сейчас враги будут, правильно? А? Ой, Димонга. <св> <хоу> Ты умрешь. Блин. Надо его как-то атаковать. А я все не успела. Уничтожьте самурая. Да сейчас еще посмотрим, как его уничтожить. Уничтожить. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А как мне его лупить? Подождите. Надо отключить. Да блин. Вот, отлично. А по нему, по нему так мало урона проходит. Капец. Ой, они меня, по-моему, отпинают. Так, так, так, так, подожди, ух ты, он еще и захват отлинил мой Да схвати ты его уже Ах, ты ж падла Окей, хорошо О, они меня сейчас отпинают, походу Да тихо ты, тихо Отлично, отлично Хорошо, идем, но меня, по-моему, либо сейчас нагнут, либо все-таки нет Понятно Ага, чуть-чуть подхилился Иди сюда, минус один. А, точно! Ай! Надо это, надо предмет переодеть. Так, вот это возьмем. А, у меня же нет, Юшки. Так и так. А, вот так. Ага. Да тихо ты. Ага, хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Буду его закидывать этими, как его... А, потому что по-другому, как еще? Да зачем ты ближних-то? Мне вот того надо. Во, хорошо. Хорошо идем, хорошо идем. А, все, щит, щит, щит, щит, щит, щит. щит. Бежим, бежим, бежим. Хилка, хилка. О, вот это хорошо. Вот это очень хорошо. Пошла, пошла, жара. Давай, давай, давай, давай, давай. Отлично. Так, теперь следующее. Ага. Да зачем ты хилишься, ты, падла? Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Тихо, тихо, тихо. Вы меня не трогайте. Урон проходит уже хорошо. Отлично, отлично. Блин, но ну Димонго, конечно, здесь как-то мне не очень нравится, то что он летает. То есть, если бы можно было бы с ним сражаться, то было бы вообще прекрасно. Он еще хилится, падла. То есть, если вы не останавливаете, он, судя по всему, будет хилиться вообще до последнего. О, он упал. Тихо, тихо, тихо, тихо. Давай, давай, да, да супер. Прием-то. Вот, отлично. Лупи, лупи его. Блин, как это все долго происходило. Я понял. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Падай, падай, падай. Падай. Так, у меня кончились, да? Все, пистолет, все кончилось. А как взять-то? Ага, все, я понял. Ага. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Так, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран. Ага, я понял. Вообще надо, как я понял, выбивать все это и вот из этих вот ребят. Да не, не на нем, вот на нем Отлично Так, ну у меня Кончились патроны, все это дело Кончилось у меня А ну, кажется, захват Из него что-нибудь выпадет Сюрикен. отлично, да, тихо Ай-ай-ай нет? Ай-ай-ай Да, из них сюрикены все-таки падают Понятно, не на того. Я не дам тебе хилиться. Так, все отражение пошло. Жизни очень мало, поэтому. Ага. Ты упадешь, нет? Нет, не упадет, да? Меня вот учили делать за... Ага, что через было? Ай, тихо, тихо, тихо, тихо. Еще раз, еще раз. Нет. О, еще одна хилка помогла. Ладно, хорошо. Да тихо ты. Из него должны упасть, да, серикен? Нет, не упали. Так, надо будет сейчас чаю выпить, походу. Он еще жив, я понял. Так, подавай. Да тихо ты. Так, э, предметы... Да тихо, нет-нет, как тебя использовать-то? Понятно не то. Как использовать-то? А, использовать. Нажать и удержать. Ага. Так, еще один. Хорошо. Минус, хорошо. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Ай-яй-яй. Испытание начинается. Время вышло, но мы еще встретимся. То есть он у меня вот так вот падло. Я его почти победил. А у меня он, падло не дал. да ничего сделать. Плохо. Я надеялся, что я его прям сейчас побеждать буду. То есть он, скорее всего, будет в самом конце. Но Димонгу, конечно... Я, конечно, помню, что с ним случилось в итоге. Но помните ли вы? Если вы, конечно, помните, то это хорошо. Ты можешь быть очень силен и могуч. Но если упадешь с большой высоты, то все равно разобьешься. Спасибо, я буду осторожен. Вот, возьми. Разрывная стрела. О, это хорошо, отлично, хилка. Ребят. Ни хрена вас тут. Ребята, да подождите, подождите. Стопэ, стопэ, стопэ, стоп. стоп, стоп, стоп, стоп. Давайте-ка, знаете. Давайте с мощных атак начнем. Или вы начнете с мощных атак. Не, ребят, это что-то вообще. Так, давайте на одном сконцентрируемся.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 Весь раздетый такой. Блин, вообще надо было, наверное, стрелой в них пустить разочек. Ой, зато с них стрел попадут много. О, хилка, отлично. Вот, что-то здесь неладное. Спорим, здесь будут опускаться эти? Ну-ка. Да, я, я почему-то так и думал, что это на скорость. Ладно. Ай-яй-яй. Я там монетку, получается, пропустил. Так, ладно. Я все-то, в принципе, рушить не буду. Но самые такие важные вещи. Не понял. А, я понял. Погнали, погнали, я понял. Неожиданный поворот. Неожиданный. Я надеялся, что все-таки времени будет больше. Ага, вот хилка. Да все, все, все пропусти, пропусти так все все все погнали погнали он с этим рывком как-то быстрее двигается ну все все все прошу тебя о самое главное ту монетку взял и хорошо на мелкий поезд так здесь опа что-то я нашел что-то такое необычное и валюта. Ну, монетки это хорошо. Вот это что такое? Ну, непонятно. Так. Эта миссия, судя по всему, для меня будет долгая. Особенно вот от этих вот... Да прыгай ты. Надо было, наверное, может, блок просто поставить. О, вот здесь точно будет сражение с Димонга. Сто процентов. Да держи ты блок. Вот, отлично. Все, я хотя бы знаю, что против них работает. Можно заблочить. А! Я уже подумал, что опять они. А это эти жуки. Да. И появился все равно. Появились все равно те жуки, на которых я вот как раз и Ну, хватит, хватит, блочить. надо. Блин, Димонка все потратил. Все, что можно потратить, я потратил. Ой, да ладно, они прям так передо мной заканчивались сейчас вовремя. Ай-яй-яй. Хотя уклон использовать в него оп, оп оп оп оп оп оп оп оп оп Бежим, бежим. Аккуратненько. Ай-яй-яй-яй. яй А зачем ты приключил цели, если того оставалось убить совсем чуточко? Ага, это не тот. А вот теперь тот. Опять не тот. Блин, надо с этих повытаскивать сюрикенов, или что там еще будет падать. Отлично. Так, я видел там... Нет, ком. Я ее видел же? Нет, значит мне, наверное... О, тонует самурай. Надо прокачать оружие. Так, тренировка. Вот, 20 тысяч, второй уровень. Поехали. Потому что это оружие не ломается. А это самое... 40 тысяч! мать. Это, конечно, пиздец. Ай, успел. Почти успел. Открывай. Успел. Отлично. Блин, я хотел приземлиться. О, да ладно, мне столько дамагу нанесло это. Это падение мне нанесло дамагу. Нифига себе. Так, захват. Это, по крайней мере, то, что точно на них работает. Еще раз захват. И, и еще раз захват. Отлично. Если не работает атаки, то будет работать захват. Но ты будешь его хватать, нет? А добей. Да хватит, ты-то ты меня что бьешь? Тихо, тихо, тихо, тихо. Так, так, так. Отлично. Отлично. Чтоб с них хилка падал, был бы вообще. А, прям вообще прям на грани, прям на грани, прям на грани, хватай его. Отлично. Еще раз. Отлично. И добиваем. Отлично. Фух. У меня жизни нет, в принципе. Их как-то... Там хилка есть? Я не вижу хилку. Я не вижу хилку. Не, у меня есть-то, в принципе, хилка. А, я, кстати, мог и по-другому приземлиться. Ну, ладно, ничего страшного. Я думаю, мне дадут хилку, в принципе. Перед боем. Вот и хилка. Все отлично. Все хорошо. Вот что ты должен. Сразить буйный молот стрелой. Что это значит? Это старая шотландская поговорка. Сразить буйный молот стрелой. Это подсказка. Вот и хилка. А вот и еще одна хилка. Так. А, я почему-то не удивлен. Я почему-то так и думал, что они будут падать. Почему-то я вообще не удивлен. Горячая вода. Обычная горячая вода. Восстанавливает немного здоровья. Так, хорошо. Они восстанавливаются на место. А если они восстанавливаются, можно взять и второй сундук. Правильно, почему бы и нет Потому что если я упаду в лаву То будет явно не камелько. Так, хорошо, хорошо Блин, я хотел сейчас ударить по этим А он взял и полез В этот, как его За ящиком Так Тихо, аккуратно Аккуратно, аккуратно Надо еще все огоньки киаи взять Что там, восстановится моя плита? Ага. Хорошо, мы плывем Мы же плывем Да, мы плывем Мне кажется, она потом Резко под землю будет уходить Опа, сейчас будет босс, спорим Инфосорка Show босс yourself. Покажитесь Покажитесь Покажитесь Я его помню Од... Ваше высочество, однажды я уже спас вас от проклятия Аку. Больше не позволю ему мучить вас. Пожалуйста, подойди ближе. Помните, кто это? И умри! Да, вот его мы в прошлый раз его отправили в Альхал. Но сейчас это безвременье, поэтому... Так, а у меня ничего нет, да? Чего в нем можно пометать-то? Ой-ой-ой, стапа не то открылась. Так, оружие дальнего боя. Э -э... Стрела. А что, все? Э -э, разрывная стрела, пронзающая. Ну, давай-ка разочек попробуем. Очень мало урона, конечно. Я почему-то не удивлен. Деревянный лук скоро сломается. Ага, деревянный лук сломался. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Главное на хилку не наступить, вот что главное. Блин, я только хотел уклон нажать. Что ж мне так везет Так, ага. Тихо, отлично, уклон произошел, хорошо. Тихо, уклон, уклон, уклон, уклон. Главное это все вовремя делать. Теперь можно и хилку взять. Своей молнией. Так, что что так, ну ладно Раз уж ты прыгаешь, то я тоже могу Использовать свою силу Отлично, отлично Сейчас я как раз для силы Самый главный урон пройдет по нему. Отлично, отлично, отлично Давай, давай, давай, давай, лупи, лупи, лупи Что ты там стоишь-то? Ага, валим, валим, валим, валим Валим Валим подальше Не забываем, что он Может на дальней атаки использовать Отлично. Вот это сейчас было очень вовремя. Так. Время. Самое время. Я. Давай, давай, давай. давай. Прыжок, прыжок, прыжок, прыжок. Ага, отлично. Отлично. Победа. Изи. Опять, да, сейчас покажет, как он у вас освободит, наверное. Вот, он, знаю, как у как раз и босс. Сейчас он его разобьет как раз. Видите, внутри, то есть в прошлый раз э, мы уже освободили этого духа, и он снова уже без времени нам попался. Где? Опять портал, да? Джек! Джек! Аши? Где ты? Аши, я здесь! Аши! Должно быть, я близко. Опять его засасывает куда-то. Итак, пройден. Ущера древнего самурая. То есть мы, наконец, освободили злодея. Ну, как сказать, злодея это бывший, то есть, его отправили в Альгалу когда-то. И вот сейчас мы это сделали снова. А так, всем обязательно спасибо за просмотр. Надеюсь, история э, Джека без времени вам понравилась. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Пока-пока.